Когда я чищу бульбу, то бульба не плачет. Ну потому что она не живая, и плакать ты можешь. И Лукашенко тоже не плачет. Потому что в Беларуси сохранилась большая часть сельского хозяйства, и бульба там до хрена. Если никому надо, то белорусы даже могут соседям подогнать. И даже человек плакать не будет. Кто же его обидит-то? а вот ты, Путин, плакать будешь. Если ты немедленно не начнешь восстанавливать российское село, в российских селах восстанавливать колхозы, обеспечивать людей работой и поднимать уровень жизни села до уровня города, то я приеду к тебе в резиденцию Горки-9, стану там чистить лук и заставлю тебя плакать. Лук, кстати, тоже не плачет.